Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами между собой. У нас идет 100% в сеть, деньги идут от партнера к партнеру. Мы не криптовалюта и мы, конечно, не хайп. Мы инвестиционно MLM проект. Основатель и руководитель нашего фонда – это Денис Сологуб. Все мы админа, наши, все партнеры буквально все знаем нашего админа в лицо. Стартовали мы 7 декабря 2019 года. Всего лишь с одной площадкой World Money. А на сегодняшний день у нас уже есть 7 MLM площадок. 6 площадок имеют уникальную закольцовку. Есть также две площадки с инвестициями. У партнеров у нас есть пассивный доход. Работая всего лишь на двух площадках и получаете с остальных пассивный доход самое главное, что наш админ постоянно на связи на всех площадках у нас заработок не ограничен ничем. Единственное, что может ограничивать, это ваша лень. Вебинары у нас проводятся ежедневно. Также у нас есть лидеры, которые дают инструменты своим партнерам для развития вашего бизнеса. Вывод у у нас денежных средств ежедневно, без выходных и без праздничных дней. Работаем мы честно, прозрачно и платежеспособно. Ну и теперь давайте я вам расскажу немножко о наших площадках. У нас площадка World Money, мы стартовали с этой площадкой. На сегодняшний день на ней сделана уникальная закольцовка с которой вы можете выходить на Golden Ring. Пройдя всего лишь один круг на этой площадке, вы зарабатываете с малым количеством партнеров 86 тысяч, и плюс за, 26 000, ой, за 20 тысяч у вас идет активация площадки Golden Ring. А площадка ПД – это социальная площадка. На этой площадке вы за один круг зарабатываете 4 800 и за тысячу рублей у вас активируется первый стол на площадке WordMoney. А также у нас есть площадка Голден Ринг, которую мы сейчас все партнеры работаем на этой площадке. Ну и Голден Ринг площадка, на которой мы тоже работаем и получаем с этих работая на этих двух площадках мы получаем еще и пассивный доход. Есть такая площадка а мы на этой площадке она нет закольцовки, она у нас стоит отдельно. Пройдя всего лишь один круг с, с тремя партнерами три на три ребята, вы зарабатываете 3000 где вы можете за тысячу поставить на вывод, а за 2000 активировать удвоитель Golden Ring и работать вместе с нами на этой площадке. Также у нас есть площадка «Клевермини». Вход на эту площадку у нас 300 рублей. Также есть там и реферальное вознаграждение. 300 рублей за один круг вы зарабатываете на этой площадке. 18 750 рублей. Есть площадка «Клевер». Они идентичны, маркетинг одинаков только единственно различается со входом и, конечно, с выходом. На Клевер у нас вход 3000, а зарабатываете вы за один круг 187 500 рублей. Ну, ребята, в разделе, конечно, партнеры, чтобы вы знали, там ваша реферальная ссылка находится, и плюс отображаются все партнеры, которые у вас зарегистрированы, активированы. Там есть на каждой площадочке разделены, партнеры разделены, где вы можете посмотреть, зеленым светится, это активированные площадки у этих партнеров, а у кого светится красным, то это эти площадки не активированы. Ну и начнем мы, конечно, давайте с того, что... Как пополнить баланс? Вы зарегистрировались и пополни... Регистрация, напоминаю вам, у нас очень простая. Прописываете свой логин, придумываете, вставляете сюда, прописываете свою почту. Почта должна быть Google или Яндекс, а на другие просто почты письма не приходят у нас. Так как у нас имеется подтверждение при регистрации, подтверждаете регистрацию через почту, вывод денежных средств также подтверждаете через свою почту и перевод внутренний между партнерами также подтверждение через вашу почту. Почты должны быть в рабочем состоянии. Вы зарегистрировались, выбрали площадку и теперь вам нужно пополнить баланс. В разделе финансы вы смотрите пополнение, выбираете ту платежную систему, из которой вам удобно пополнить. Но напоминаю, в разделе «Профиль» В первую очередь вы должны заполнить полностью профиль, прописать там свой скайп, свой телефон в обязательном порядке и прописать, конечно, свои кошельки. Если вы будете работать только с одним кошельком, то во второй ячейке вы пропишите, пожалуйста, нули и нажмите зеленую кнопочку «Сохранить», чтобы не было пустой ячейки в кошельках. Это, ребята, я в обязательном порядке напоминаю вам на каждом вебинаре. У нас можно пополнить с Perfect Money, а также подключена касса Free и касса Gang. Эти кассы имеют платежные системы, где вы можете пополнить с Яндекс деньги с Киви-кошелька, с карточки Сбербанковские, ну, с любых платежных систем, с кэш в рублях, в долларах, в евро, но на кабинет вам будет приходить в рублях, так как мы, наш проект работает только на рублях. Пополнение максимальное, минимальное, вернее, пополнение всего лишь 50 рублей. А остальное меньше 49 рублей, ребята, и, 40, и, и там, 49 рублей, и, короче, не пополняется, а именно 50. Запомните это, пожалуйста. Раздел у нас вывод денежных средств. Вывод денежных средств у нас выводите на те платежные системы, на которые вы которые вы прописали в своем профиле. Вывод у нас можно. Выводить на Perfect Money и на Pair кошелек. Вывод у нас с 200 рублей. Вывод у нас производится в течение, по регламенту, в течение 72 часов. Но хочу сделать акцент, что регламент этот наш админ не соблюдает. Он нам выводит денежные средства ежедневно, наши заработанные. И нет у нас для вывода ни праздничных дней, ни выходных. У нас постоянно, каждый день идет вывод денежных средств. Ну и внутренний перевод. Здесь также в разделе «Внутренний перевод» вы всегда можете перевести своему партнеру на его кабинет. Прописывайте какая сумма вы должны перевести, прописывайте в обязательном порядке его логин. Проверьте еще раз, нажмите «Проверить» кнопочку и Здесь видите красным, отсвечивается, что действительно есть такой логин у нас в фонде. И нажимаете кнопочку перевести. Затем заходите на свою почту и подтверждаете внутренний перевод. Ну и теперь давайте перейдем к нашему, к нашему, к нашему маркетингу. Это наша площадка Golden Ring Mini. Золотое кольцо, конечно, она дает нам путь к большим деньгам. Доход на этой площадке совсем ничем не ограничен. Ну и начнем с того, что, ребята, как вы видите, здесь есть удвоитель. И два рабочих стола, которые вам дают, дадут возможность перейти именно на площадку Golden Ring. Там уже совершенно другие заработки. Что дает нам удвоитель? Удвоитель нам дают первые два ваших партнера, которые вы пригласите. Они дают вам переход просто в первый блок это 4000. Можно заходить, минуя удвоитель, это вы в два раза сокращаете с количества приглашенных партнеров и сразу становиться первый блок. А первый блок у нас, как вы видите, это семиместная матрица. И второй блок, это семиместная матрица. Как можно быстро закрыть с малым количеством партнеров, закрыть, Именно вот эту семиместную матрицу. Ребята, еще раз хочу ваше обратить внимание, что у нас вот именно на это место, с левой стороны, второе место на, каждой у нас, на каждом столе у нас идет реинвест. Это придумано, это заложено маркетингом, и именно реинвест всегда идет именно сюда, в этот же стол. И давайте разберем маркетинг. Вот пришел к вам первый партнер, вы выставили бронь, у нас бизнес полностью управляем. Куда поставили, выставили бронь, туда и станет ваш партнер. Первого партнера выставляете бронь второму партнеру. Это не может быть партнер и первого партнера, и может быть это и ваш партнер, но... Пожалуйста, прежде чем стал этот партнер, вы позвоните своему спонсору, потому что брони, именно реинвесты идут у нас, именно по броне спонсора. Нужно со спонсором дружить, быть постоянно на связи. А вот, вот когда поставите третьего, вы ставите под второго бронь. А для того, чтобы стал третий партнер, это может быть партнер. И первого, и второго. Это может быть и ваш партнер. Но у первого это будет вот это место, реинвестное. И вы выставите ему это реинвестное место, чтобы он стал, его реинвест, именно пошел в его стол. И вы получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка Клевер Mini, где вы будете постоянно получать... Пассивный доход на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А дальше идет четвертый партнер и пятый партнер. Они вам дают двойную выгоду. Они дают переход вам во второй блок за 8 тысяч и плюс они закрывают вам ваше плечо правое. А вот выставите вы бронь под четвертого и поставьте сюда шестого партнера. А у четвертого это будет реинвестное место. И что произойдет? И вы получите уже не 3,700, а 3,800 на баланс для вывода. А Теперь сюда обратите внимание, ребята. Здесь идут все реинвесты ваши, ваших партнеров и все партнеры. Идут именно за вами, шаг за шагом. И приходит к вам первый партнер. Это не может быть не именно первый. Это может стать сюда и второй, и третий, или четвертый, или пятый. Кто из них будет активнее, тот и приходит, и становится всегда первый на это место. А второго партнера у вас бронь звонит чтобы бронь выставил ваш спонсор, а второго поставили третьего, а и здесь у первого проходит, что происходит, нужен реинвест первому выставить именно в это плечо, и получается, что тысячу рублей у вас идет на баланс для вывода. А за 3 тысячи у вас активируется площадка «Клевер», где вы будете получать, как я говорила уже, на три уровня в глубину за уровни и плюс реферальное вознаграждение. И 4000 приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. И получается 20 тысяч. И за 20 тысяч у нас идет активация площадки Golden Ring. А здесь, смотрите, эти партнеры не только дают вам переход на Golden Ring, они вам еще и дают, закрывают ваше реинвестное плечо. А под, поставьте 6, под 4, -го, 4, -го, это будет уже реинвестное место, выставить ему бронь в обязательном порядке нужно. И вы получаете уже не 1000 рублей на баланс для вывода, а 2000, потому что... Ой, прошу прощения, 500 рублей уже идет за уровень и 500 рублей идет реферальное вознаграждение. Вот так вот, ребята, и вы перешли уже, здесь за вами идут полностью шаг за шагом все ваши партнеры, все ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, и вы переходите на золотое кольцо. Что дает нам золотое кольцо? Это просто я считаю, что это денежный рай. Рай для тех, кто любит деньги и для тех, кому нужны деньги, а для тех то у кого есть большая мечта, ребята, обратите внимание на эту площадку. Доход у нас вообще нигде ничем не ограничен. А здесь так это вообще заложены огромные деньги, где вы будете зарабатывать. Вход сюда составляет на 20 тысяч. Приходит к вам первый партнер, становится на это место. Сюда, когда становится партнер, реинвест по броне спонсора выставляется вот в это плечо. А третьему партнеру выставили бронь, а первого это будет реинвестное место выставили и получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер вам дают, как я уже говорила, они всегда вам будут давать двойную выгоду, потому что дают переход во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное место. А под четвертого вы ставите шестого, а у четвертого будет это реинвестное место. И 20 тысяч получили опять на баланс для вывода. А вот посмотрите, вы всего лишь с шестью партнерами, а уже получили сколько? 40 тысяч с, одной, с одного только стола. Я считаю, что это очень хороший доход. Вы перешли во второй блок за 40 тысяч. С вами идут ваши партнеры. Первый, второй, второй, когда становится реинвест по броне спонсора в обязательном порядке. А вы выставили бронь третьему, а у первого это реинвестное место. И плюс получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч реинвест с реинвестного места первого партнера приплюсовывается к четвертому партнеру, к пятому партнеру. И что получается? И получается переход за 100 тысяч на третий блок. А здесь этот стол у нас полностью весь выплат. Эти два рабочих стола, а это полностью выплаты. Но у вас еще есть шестой партнер. Вы выставили под четвертому. А у четвертого это реинвестное место, потому что они закрывают ваше плечо. И вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Это считаю, что это очень хорошо. Пока наши партнеры доходят сюда на третий стол, у каждого на партнера по 20 тысяч, по 40 тысяч, по, у кого по 60, у кого по 120, по 80. Кто как работает, ребята? Первый партнер приходит, второй партнер идет по выставляется реинвест по броне спонсора. А сюда три выставили третьему. У первого реинвестное место выставили. И получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится. Это 10 клонов на World Money. Это клон один за 5 тысяч на четвертый стол летит на World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД. Вот такой вот денежный рай. Эта площадка у нас получает... И площадка World Money, как я говорила, пассивный доход именно вот с этой площадки Golden Ring. А четвертый партнер вам дает 100 тысяч на баланс для вывода. А пятый партнер дает вам 100 тысяч на баланс для вывода. А у вас это реинвестное место. А вы поставили сюда шестого, выставили бронь шестого, А у четвертого это реинвестное место. И опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. Ребята, это просто денежный рай. Я считаю, что ну как такую площадку иметь – это просто золотое дно. Я всем прошу вас, ребята, обратите внимание, разберитесь с маркетингом, ведь это деньги, здесь зарабатывают миллионы, здесь заложены миллионы для того, чтобы мы зарабатывали их. Еще хочу вам что сказать. Я хотела по площадке Бехомы вам сказать. Здесь, на этой площадке, можно заработать на вход именно на площадку Golden Ring Mini удвоитель. А если пройти два круга, то можно вообще заработать на вход на первый блок 4000, а 2000 поставить, пожалуйста, на вывод. А как это можно сделать? А это можно сделать, имея всего лишь 500 рублей в кармане. Вы пригласили первого партнера, ну как зарегистрировались, активировали эту площадку Бехома и не сидите, не ждете, как простите за выражение, не ковыряйтесь на носу, а именно работаете, работаете и причем активно работаете. Пригласили первого партнера, 500 рублей а у вас идет накопительный. Пригласили второго партнера, 500 рублей на балансе на, уже на вывод. Не выводите, а купите себе клона сюда, потому что ваша цель а, срочно активировать площадку Golden Ring. И у вас закрылся первый стол и открылся стол выплат. Это второй стол полностью. Полностью стол выплат. И теперь что может происходить? Первый партнер тоже должен активно работать. Два пригласил и купил клона. И пришел, встал вам на это место. И вы 500 рублей имеете на баланс для вывода. Второй партнер пригласил два партнера и купил клона. И пришел, встал на это место. И принес вам 1000 рублей на баланс для вывода. Вы закрыли своего клона и стали сами под себя... Перенесли тысячу рублей на баланс для вывода. Вот и смотрите, две с половиной. Теперь вы можете еще один круг сделать, и у вас будет а, а, пять, да, пять тысяч. Вот смотрите, за четыре тысячи вы покупаете Golden Ring Mini, а тысячу ставите на вывод. Все. Вот так вот можно заработать у нас на этой площадке. Обратите, пожалуйста, внимание, те, кому нужны срочно деньги, здесь можно крутись, не ленись, честное слово. И теперь хочу обратить ваше внимание. Многие партнеры бегут в живые очередя, бегут в те проекты, где... Не знаю, пригласить нужно пол Китая или брать свой ноутбук, садиться на границе с Китаем и каждого китайца регистрировать. Я вам просто покажу на схеме, как распределяются деньги и как идет заполнение в этих матрицах. Вы обратите внимание, я вам показывала, что вы все время наверху у нас, а под вами ваши люди. А у вас, ребята, кто? Вы смотрите. Это ваш админ, да? Это тоже админовские аккаунты. Запомните, у него всегда три аккаунта. Он ставит свои впереди, а потом уже под эти аккаунты он ставит лидеров. Под один аккаунт поставил одного лидера и второго. И точно так под другой аккаунт он поставил двух лидеров. А эти лидеры поставили своих лидеров сюда. Запомните это и запишите, как это делается. Я работала, и я знаю, как это происходит. А вот эти лидеры ставят уже своих людей, те, которые им близкие люди. Близкие люди. Вот это полностью все, это те, которые у лидеров есть, а, но ну, приближенные. А уже у этих приближенных вы заполняете полностью. Полностью вы заполняете эти нижние ряды. Вот так. Где работать, ребята, лучше? Вот я вам показывала сейчас «Маркетинг наш», и теперь обратите внимание, как заполняется матрица в, именно от столы, вот таких вот матрицах что хочу вам сказать ребята а те которые еще не присоединились к нам обратите внимание обратите на наш фонд а наши партнеры которые можете у них связаться с партнерами они вам все равно покажут расскажут посмотрите как мы работаем. Все честно, прозрачно, все платежеспособно. И как говорят в Одессе, нельзя иметь сразу и море, и колено денег. По колено денег. Ребята, начните с денег, тогда и море будет вам по колено. А ваше благополучие зависит от ваших собственных решений. Недостаточно просто поступать. Правильно, самое главное – позволить людям знать, что вы поступили правильно. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. И еще я хочу вам, конечно, ребята, напомнить, дорогие мои партнеры, не забывайте о том, что есть 10 правил успешного человека. Никто никому ничего не должен. Будьте, забудьте просто, вот слово «должен». Выбросите из активного лексикона. Не возвращайтесь к людям, которые вас предали. Они не меняются. Не, не смейтесь над чужими мечтами. Не обещ... Если... Обещали перезвонить, прошу прощения, обязательно перезвоните. А, а тех, у которых родители еще живы, а проводите с родителями больше времени. Момент, когда их не станет, всегда наступает неожиданно. Опаздывайте, найдите способ предупредить об этом. Не смотрите телевизор днем. Я вас умоляю, для этого есть вечер, есть свободное время полтора-два часа. Но никогда не смотрите телевизор днем. Пришла в голову идея, возьмите ее и запишите. Занимайтесь спортом, он хорошо прочищает мозги. Это честно говорю. Откажитесь от привычки все время жаловаться. Никого не интересуюсь с вами. С вами была Ольга Рзуманян и Фонд взаимопомощи World Money. Всем пока-пока.